Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Президент Сурумбай Джеймбеков и председатель Китая Си Цзиньпинь в ходе двухсторонней встречи на полях саммита «Один пояс, один путь» достигли единого мнения практически во всех аспектах партнерства. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила посол Китая в Кыргызстане Ду Дэ По ее словам, визит Сурумбай Джеймбекова в Пекин для участия в форуме был очень важным. Президент Кыргызстана принял участие во всех важных мероприятиях и выступил на круглом столе. Он очень хорошо познакомил всех лидеров стран с Кыргызстаном. Он высказал четкое направление Кыргызстана в партнерстве с другими странами в рамках строительства инициативы «Один пояс, один путь», подытожила Дудэвэнь. Посол добавила, что будет стараться привлечь в Кыргызстан как можно больше китайских бизнесменов. Кыргызстан является страной, которая...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 На сегодняшний день работы по выданным лицензиям на разведку урана в Кыргызстане не проводятся. Об этом на заседании Джугурку Кинеша заявил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов. По озвученной информации, в настоящее время имеется 9 лицензий на разведку урана и 9 лицензий выдано на объекты, где уран идет как сопутствующий металл. Помимо этого, в Кыргызстане имеется 92 хвостохранилища, присутствующие на заседании первый вице вице-премьер-министр Кубатбек Буронов сообщил, что 60 хвостохранилищ находятся на балансе МЧС. Информация по ним постоянно поступает. Если будет какая-то угроза, будут приняты меры, отметил первый вице-премьер. Оставшиеся 32 хвостохранилища находятся на балансе действующих предприятий в Актюзе и на Карабалтинском комбинате. Их проверяет госинспекция по экологической и технической безопасности. Ежегодно выделяются около 15 миллионов сомов, которые направляются на чистку арыков, установленных установку ограждений, если есть угроза схода селей.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 за уровнем загрязнения окружающей среды и воздуха в Бишкеке нужно установить не менее сотни стационарных постов мониторинга общей стоимостью более 1 миллиарда сомов.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 92 дороже на 1 сом, а АИ 95 стоит 42 сома 7 тынов. Дизельное топливо в столице стоит в среднем 44 сома.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 В В результате исследований китайских летописей и архивных документов ученым Института исторических исследований Академии общественных наук Китайской Народной Республики найдены материалы о китайском правителе, который жил в период с 1500 по 980 годы до н.э. и оставил в своих хрониках информацию о кыргызах.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 касающихся истории кыргызского народа. Тимур Тимир Галеев, Ченгасток ЛТР, Бишкек. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи.